Слава нашему Богу, друзья, это чудесный день сегодня Господь нам дает, и я так отвожу и радуюсь, что Господь наших молодых братьев дает им слово, они готовятся и прекрасно. Я и свидетельство они это слава Господу, что Бог дал ей жизнь. И здоровье, она может ходить ногами своими, это чудесно. Мы имеем чудесного Бога. Мы имеем такого Бога, который он не по нашим заслугам, но его милость делает, что мы живые, друзья. Это не наши какие-то привилегии, что. Даже по милости Господня и я среди вас, друзья. Если бы не милость Господня полтора года, меня бы уже бы не было. Ну, милость Божья, что для того Бог дал, чтобы мы еще могли прославить Его, и чтобы мы могли еще сказать свидетельство во имя Господа, друзья. Для этого Господь нам дает жизнь, чтобы мы могли свидетельствовать. Когда Игорь начинал, я так слушал за Затхея, да, это очень чудесно, и, и когда он видел, да. Он маленький, он взлез на дерево, и туда Христос имел цель к нему подойти. И он подошел к нему, и он знал, что за ткой там на дереве. Он ничего не обращал, Христос знал, и он видел жажду этого человека. И он сказал ему, сойди скорее, сегодня мне надо быть у тебя в доме. Друзья, это сегодня Господь говорит, где бы ты, ты не находился, сходи ко мне, приди ко мне, Я ну, ты мне нужен, я должен быть у тебя в доме, я хочу сегодня вечерить с тобою, я хочу сегодня говорить с тобою, я хочу, чтобы ты сегодня рассказал мне твои проблемы, а я их знаю, Но чтобы ты их провозгласил, а я выйду навстречу, это наш Бог живой. Дорогие друзья, мы собираемся молиться, мы собираемся молимся, чтобы Господь устроил все. И тут Юра тоже продолжая, почти одно и то же. Я вот рассуждая, я радовался этим, он читал те места, которые у меня вот приготовлены. Друзья, он прочитал то же самое место, которое я готовил. И я радуюсь, я говорю, господи, как ты все устрояешь, как ты все это планируешь. И вот за самарьянку Юра читал, а я так сидел, я имел, вот у меня закладка стоит, и я должен был ее читать. И я говорю, господи, я так благодарю, что ты повторяешь, и я никому не говорил об этом. Но у меня тема, она, она, она немножко, я, она может, займучить время. С какого источника ты питаешься? С какого источника ты пьешь воду? Друзья, это важность. С какого источника ты пьешь воду? И Я начинаю, вот я, я, может, даже я читать не буду, но я повторюсь. Я повторюсь, друзья. Там, где Христос. Самарьянки, Он встретился. И вот видите, Христос говорит, о, если бы ты знала, то воду дает, я бы тебе дал это воды живой. В другом месте говорит, из трева потекут реки воды живой, дорогие друзья. И Христос опять об этом говорит. Он предупреждает, Он говорит, и Самарянка это говорит, дай мне этой воды, чтобы мне напиться, чтобы не приходить сюда. Но Христос говорил о другой воде. И я вот сидел и, и, и рассуждал, я дома рассуждал, друзья, какую мы воду пьем в наше время, что мы, что мы делаем, и мы, как удаляем мы нашего внутреннего человека, чем мы его наполняем. И жизнь наша, она движется. И Господь хочет, чтобы мы жажили в этой воды постоянно. Мы берем эту воду, фильтруем вот здесь, фильтры ставим. И чтобы была чистая вода, мы не будем пить. Мы хотим чистую. Если чуть запах, мы уже начинаем что-то перебирать, друзья. Это вода вонючая. Я помню, в селе, где я жил, в поселке, то. Там у нас крана была такая вода, она как. Мне напоминалось, я помню, когда я был на горячих источниках, вот этот запах сульфас, ну, я не знаю, химии. вот эта химия воняла, эта вода. И мы ее пили. Но где-то далековато был у нас колодец, он глубокий такой, и мы оттуда брали воду, чтобы пить. И носили ведрами воды, чтобы мы пили, все поселке жили. И это каждый день надо было мне ездить на велосипеде. Я ездил два ведра и провозил два ведра полных с водой. Меня удивляют, говорят, как ты ездишь? А я два... начинаю, и потом руль бросаю, и без руля я два ведра держал, и так я ехал на велосипеде, почти где-то, мой километр, я воды возил. Но это было. Мы старались чистую воду пить. И вот чем мы... Питаем, чем наша душа пьет воду какую. И вот в жизни бывает многое. Если мы вспомним за Илисея Помните, когда Илисея я даже могу прочитать то место, совершенно писание, говорю такие слова, чтобы я, я в точности передам, чтобы не быть мне...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 Жизнь хорошо было, все нормально, но вода была нехорошая. Земля была бесплодная. А чтобы плоды были в земле, мы поливаем. Если мы будем поливать плохой водой, будут плоды. Мы можем испортить землю. Мы можем испортить землю. Я помню, у нас был колодец, и там была соленая вода. И неглубокая, неглубокий колодец, 2 метра. Но воды было переполнено, и соленая вода была. Пить невозможно, но люди, когда солили огурцы и помидоры, они брали эту воду. И вот с той воды поливать нельзя было огород. Потому что мы испортим огород. Станется солонец там. И вот, когда вот смотришь на это всё, и а я как-то в детстве... Не доходило, потом уже, когда мы стали взрослые, сказали папе, папа, может быть, соли кинуть, чтобы зарастала вода здоровой? Но это было. Друзья, это вещи, которые Бог делает, и мы видим. И вот смотрите, нельзя было тупить воду. Пришли и и говорят, место, где мы живем, хорошее, но вода плохая. Тут а, я перехожу опять. Там, где Христос, ну, самарьянка встретился. И говорит ей, я тебе дам воду другую, которую ты не будешь жаждать. Бог дал нам эту воду. И мы имеем эту воду, друзья. Но, те, но сейчас в нашей жизни, чем питаем мы себя, внутреннего человека? Мы можем попить эту воду. Это наше тело, да, мы понимаем. Но мы должны, за этой храминой мы должны смотреть, Бог дал нашей душе, эту храмину, нам в рент. И Он спросит у нас за нее, как я ухаживаю за ней, не пренебрегал ли я своим телом? Иногда происходят такие вещи мы пренебрегаем своим телом. И я помню такой случай один, он может быть смешной. Одна сестра, помню, приехала к нам в гости. И смотрим, она наступает ногой, а вот пятна оставляется кровь. И мы как, что? Когда узнали, а у нее в каблуке был забитый гвоздик специально. И она говорит, Христос страдал, и это тело должно страдать тоже. Это неправильно. Мы должны хранить это тело тоже пред Богом. Мы будем отвечать пред Богом. Если это, это, это, это грех пред Богом. Мы, правда, отремонтировали ей, сделали все нормально. Больше этого не делали. Когда с ней обеседовали, побеседовали, и тогда наладилось. Человек был напитан, и он не понимал, что это делается. За это у нас Бог оставил Слово Господнее, чтобы мы вникали Вникали Слово Божье И постоянно мы изучали, исследовали Слово Господне, чтобы нам жить. Чтобы нам питаться. Сейчас, в данный момент, в это время мы живем, друзья, в очень тяжелое, такое, может быть, смутное время. Много источников есть. Но мы должны выбрать чистый источник, где течет хорошая вода. Мы должны, понимаете, вот если взять по жизни, когда мы возьмем, помните, когда Моисей пришел перед фараоном, он делал эти чудеса, и фараоновые, эти волхвы, они тоже делали до определенного времени. И вот сейчас в наше время дьявол старается наравне с истиной шагать, тоже делать то же самое, что у, там, где истина течет. И чтобы народ Божий, который не вникает в Слово Господне, который не пьет эту воду жизни, чтобы он не мог раз, различить. Но написано, придет время тяжкое, Павел пишет Тимофею, настанут времена тяжкие, и люди будут такие такие, и там говорят, что и, и даже избранных соблазнят. Которые люди, может быть, знали истину, и вот эти мутные источники, они будут уклонять его, сказать, а мы попробуем. И вот это, а Господь хочет, чтобы мы двигались и мы пили с чистого источника Божьего Слова. Господь хочет, чтобы мы у чистого источника Божьего, Божьей воды наполнялись. Друзья, и Слово Божье нас ведет к этому. Я прочитаю еще одно. Помните то место, опять, как мы научены? Помните то место, Меня я очень э, рассуждал и задумался на том, что когда за Агарь, помните за Агарь, как она нуждалась в пустыне, она жила. И она была, она была рабыней. И момент такой в жизни у ней был, что стала тягость. И Сара говорит Аврааму, выгни ее. Она рабыня. Столько лет. Говорит, ее сын не будет играть с моим сыном. Это про прошло. И тут Господь говорит Аврааму, послушайся, Сару. В, этот, в этом моменте Бог сказал Аврааму, послушайся. Нигде в Библии нема Бога, где говорил, послушайся, жены. Но в этом моменте Бог сказал, послушайся. Ты наделал много делов, а теперь послушайся. Я выведу, из Моила у меня будет свой народ. И он берет, дает хлеба, воды и отправляет их. Мы эту историю знаем, я помню, я, я знаю, вы все знаете эту историю. И когда она пришла в пустыню, и она закончилась, вода у них, я прочитаю и говорю такие слова. Э, вот я возьму с э, бытия, 21 -я глава, я возьму с 14 стиха, чтобы нам чуть было яснее. Авраам встал рано утром, взял хлеб и мех воды и дал агарий. «Положил ей на плечи и отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии и не стала в воды в мехе. Она оставила отрока под одним кустом и пошла села вдали, расстояние на один выстрел из лука. Ибо она сказала, «Не хочу видеть смерти отрока». И она сделала, села, против, и подняла вопль и плакала. И услышал, Госп... и услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, «Что с тобой, Агарь? Не бойся! Вот, не бойся! Бог услышал голос отрока, откуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И девятнадцатый стих говорит так, «И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водой, водою, и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрельцом из лука». Друзья, мать, сказать вроде, ну мама, ты все, но Господь не слышит ее молитву. Бог слышит молитву отрока. И я скажу, друзья, очень важно в нашей жизни, в семьях, родители, услышьте голос ваших детей. Часто дети вопиют и плачут и хотят. Говорят, Господи, мы хотим напиться Твоей воды. Мы жаждем Тебя, Господи. Но родители не слышат глаза закрыты, как у Агары были. А Бог слышит молитву детей и говорит, открой глаза вот вот здесь. Друзья дорогие, я часто говорю родители, откройте глаза в Слово Господнее. чтобы дети услышали ту, и напились той воды, которую Бог хочет напоить. Это важно в нашей жизни, когда мы, и видят дети, нас маящимся. Когда дети видят, когда мы взываем к Богу, и они повторяют. А Гарри жила там, при Аврааме. Она видела, как ее господин молился. Она видела все. Она это делала. Но происходит нечто. У нее были глаза закрыты. Она оставила отрока умирать. Пусть умирает. Я не хочу его видеть, как он будет умирать. Часто в нашей жизни мы, может, ставим крест на наших детей, что с Него выйдет. Но у Бога есть план на каждого твоего ребенка. У Бога есть план на каждого твоего дитя и на тебя. Дорогие друзья, это важность того, что мы должны знать нашего Бога. Мы должны познавать Его, как Он величественный. И для чего Он нам дает детей? И вот это происходит интересное. Мы хотим, чтобы видеть наших детей с Господом. Откроем Слово Господня. Мы молимся пред нашим Господом. И будем поить наших детей чистой водой. Друзья, это Господь хочет. Бог хочет это в это время последнее, смутное, чтобы мы поили наших детей чистой водой. Как больно и скорбно смотреть на все, что происходит в этой жизни. Люди звонят, многие теряют детей. Почему? Они просто ставят крест на детей своих и говорят, с них его ничего не выйдет. А Господь говорит, папа, мама, открой глаза, у меня план на нем. Этот будущий служитель, это певец. Это евангелист, это может другое, а это мой сосуд. Открывай глаза и смотри, как, для чего я тебе дал детей, чтобы они познавали меня, Бога живого. Друзья, ты никогда, если взять другое место, опять наше непослушание к Богу. Если вы в этом, я буду красный, потому что не хочу задерживать время. Я скажу еще одно место Священного Писания, там, где Моисей, когда он вывел народ Божий, и в пустыне они возжаждали воды. Они сильно возжаждали воду, и Господь сказал Моисею, «Подойди скале, у тебя жезл, который ты ударил по морю, ударь по скале». Нам в одном месте он говорит, «Ты ударь по скале». Я прочитаю. «И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильевских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми с собою в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале, на Хариве». И ты ударишь по скалу, и пойдет из нее вода. Друзья, тут-то Бог говорит Моисею, иди, возьми жезл, удар, и пойдет вода. И у нас в жизни, мы бывает, прислушаемся голосу Господню, исполним то, что Господь сказал. Но у нас бывает в жизни такая перемена. Мы не слушаемся что Господь говорит. В другом месте, что Господь сказал, то же самое Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря, это числом 20 глава и 7 стих и ниже. «Возьми жезл и собери общество, ты Арон, брат твой». И говорит Господь, «Скажи в глазах их, в скале». И она даст из себя воду. И так ты извергнешь им воду из скалы. И наполнишь общество, и скоро напоешь. Друзья, Бог сказал, теперь скажи слово скале. И там пойдет вода. Моисей исполнил? Нет. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрал Моисей на Моисей и Арон народ к скале и сказал им, послушайте, непокорные. Он обращается к народу. Бог ему сказал, собери и скажи, не упрекай народ. Но он делает свои выводы. И говорит так, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь вам воду? Тут он задает, тут Бог ему говорит, а он говорит, разве и сказал это, и вам надо дать воду? И говорит так, и поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество. Он ослушался Господа, и в нашей жизни мы часто слушаемся Бога. Бог говорит, подойди нежно, скажи, ты сделай вот так. Но мы часто думаем, да что это такое? Разве вот это не? Я же отец, я должен воспитывать. Но Господь говорит, скажи слово. Скажи нежность, покажи примером. И увидишь, как вода будет течь. И увидишь, как источники в доме польются у тебя. Скажи слово, и будут источники Друзья, но часто наши колодцы зарывают. Часто мы меняем нам что-то хочется новое. Если мы помним Слово Господне, там у нас тоже есть предупреждение такое, которое говорит, помните то место, там, где Исаак остался после Отца, и он, когда он и шел, и Он копал колодцы. И он колодцы эти называл именами Он оставлял имена, которые отец когда его копал, и те имена. И он копал колодцы и те же самые старыми именами называл. Потому что он говорит, это должно быть. Дети должны знать то, что Слово Божие было. Скажи детям, укажи путевые знаки. Это должно быть. Мы хотим менять. Мы хотим что-то менять новое. Ну как, я жил так, но так не пойдет. Надо жить вот так, друзья. Но Бог нам говорит, не засоряй холодец, а почисти свой старый колодец. Прочисти, и пойдет вода вкусная. В новом колодце может быть горькая вода, и ты будешь пить. И ты можешь говорить, он может вкусная. Но Бог хочет, чтобы мы и шли за Ним правильно. Господь хочет, чтобы мы и шли, и двигались, чтобы люди в нас видели Иисуса. Друзья, это Божья милость над нами. Это Божья милость над нами, что мы здесь еще собраны. Это Господь дает нам еще. Из чрева потекут реки воды живой. Из трева. Они пойдут, они потекут. Только стань на правильном месте. Только правильно иди. И тогда, когда Господь говорил, как Христос сказал Самарьянке, больше ты не будешь жаждать. Он говорил о том, о Духе Святом, что Дух Святой найдет на тебя, Он будет совершать в тебе и у тебя пойдет. И Господь хочет, чтобы мы не ослушались нашего Господа. Господь хочет, чтобы мы и шли за Ним. И, друзья, очень важно, где мы посажены, чем мы питаемся. Интернетами. Я знаю, сейчас мир такой весь, весь в интернете. Но где мы больше время продвигаем? Где мы больше времени находим, друзья? И видите, как я говорил, мы ставим везде фильтра, да, и многие ставят фильтра да, на компьютерах, для чего, чтобы никто не мог зайти. Даже на телефон какой-то, и то ставят блок, чтобы никто не посмотрел, где ты там лазил. А Господь все видит. А Бог все видит. Я часто говорю, возьми, когда ты посмотрел на телефоне фильм, и встань на колени и исполнись с духом. Будет молитва идти? Не будет. Ты пустой. Ты опустошенный. Ты накормил своего человека внутреннего чем? Грязью. Некоторые говорят, фильмы есть христианские. Я говорю, нету. Не занимайтесь самообманом. Это Голливуд, он извратный, и он делает это все для того, чтобы соблазнить избранных. Бодрствуйте, друзья. Будьте внимательны. Я вам скажу одно интересное такое свидетельство. Это было еще на Украине до Америки. Мне прислали, помню, кассету с Америки родственники. И я у себя в зале поставил скамейки, поставил туда видеомайтофон. Еще в те времена, 90-е годы. Я привез там от одного, взял, у меня не было. И собрались, наверное, человек 20, может, больше. Смотреть кассету за Америку. Как в Америке живут наши род... друзья, д... родственники. Пришел туда мой брат. Он только зашел. И побыл чуть-чуть и ушел. Думаю, что с ним. И на утро он мне говорит, говорит мне стало плохо, я стал, у меня начало живот, и я стал, говорит, ну, вроде бы поехал, все хорошо, свежее. Всю ночь у него он рвал. И пробивали желудок, и все, ему было плохо. И уже хотели в скорую завести. Он говорит, не поеду я. И на утро явился ангел ему и сказал, «Тебе плохо?» Он говорит, «Да. «Так и скажи народу моему, тех, кто увлекается, я так и вон». Это мерзость предмой. А я хотел еще второй день крутить. Я услышал, взял это, это все, собрал и развез все назад, сказал, «Не хочу, чтобы Бог меня изверг». Это было в 90-е годы. Друзья, как мы... И откуда мы пьем. И вы знаете, вот я вроде бы ничего, но я смотрел, как в Америке живут люди. И потом уже начали молиться, и молитвы нету. Молитвы нема. Я опустошенный. И мы должны правильно понимать, что видят в нас дети. И если мы откроем э, псалом первый, самый хороший псалом, Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и в законе его размещает он день и ночь. И будет он как дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод свой вовремя, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Это благословенный муж. Я читал другой перевод, говорит такие слова. «Блажен человек, который не следует совету нечестивых». Тут у нас написано, который не ходит на совет нечестивых, а тут говорит, который не следует совету нечестивых, но стоит на пути, не стоит на пути грешников и не сидит в собрании насмешников». Там, где шутки, там, где всякие анекдоты, благословенный муж, он там не будет находиться, благословенный брат, сестра, ты не будешь там находиться, там не твое место. Это Слово Божие от нас требует, это не я говорю, друзья, это Слово Божие нас учит к этому. Слово Божие нас учим к этому. И видите, говорит, и будет он как дерево, посаж... посаженное при потоках вод. Дерево, которое возле воды, оно растет, цветет. Дерево, которое растет, оно и вода, и подходит вода, и она цветет. И в нашей жизни, друзья, чем мы питаемся, как мы движемся. И я вернусь к тому,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 Дорогие друзья, есть нам о чем подумать и мне. Нам есть, что просить у Иисуса, Боже, меняй мое сердце. Как Австралия говорила, что она говорила, что кровь Иисуса очистит меня. Друзья, как хорошо, когда кровь Иисуса очищает нас, омывает. Как я говорил в прошлое воскресенье перед преломнением, что когда мы исповедуем грехи наши, и мы участвуем в трапезе Господней, кровь Иисуса Христа прощает нас и освобождает нас. Христос, мы вспоминаем кровь Христа, мы вспоминаем страдания нашего Иисуса Христа. Когда мы участвуем в трапезии Господней, когда мы рассуждаем, мы участники торпезы и вот что говорят такие, видите, источники воды, текущую жизнь вечную. Как хотелось бы, чтобы эти источники были в нас. Как хочешь, понять они эти висотики текли, где Иоанна говорит, Иоанна, 7 глава, 38 стих, говорит такие слова. «Кто верует в Меня, у вот того, как сказано в Писании, из трева потекут реки воды живой». Они будут течь, когда ты будешь заправленным Словом Божьим. Когда ты становишься беседой с кем-то, и у тебя льется, есть что послушать. Друзья, я помню, как-то слушал один разговор, я не сужу. Сидят отец с сыном и разговаривают. И я думаю, о чем они будут говорить? Они рассказывают друг другу, какой фильм они смотрели. Христиане, отец служитель. Мне так стало больно. Я говорю, Господи, помилуй, но мне пришлось вмешаться. Друзья, мне хочется, чтобы мы рассуждали не о фильмах, а чтобы мы рассуждали о Слове Божьем. Чтобы мы рассуждали, как нам дальше продвигаться, как нам созидать дело Божье. Это Господь хочет. И Бог от нас это требует, Он дал жизнь нам. Я часто это говорю, а благодарю ты за дыхание, за воздух. Благодарю ты для Бога за воздух, который ты дышишь. И некоторые люди может, не могут дышать сейчас. И некоторые, может, они под кислородом. Они могут... Нема дыхания не хватает. Я это понимаю, я это знаю. Я был в этом состоянии. Но Господь дал жизнь и дал того, и сказал, иди, говори о жизни вечной. Пусть Бог поможет нам остаться верным ему. Мы не знаем, когда придет Господь. Мы строим планы, и я строил планы. Я вспоминаю, меня порой иногда это больно, но я строил планы на 21 год. Большие планы были у меня. Но эти планы Бог все разрушил. И я благодарю Бога, что остался живой. Это Бог. И я благодарю моему Богу, что он дал жизнь. И Он вернул меня, чтобы я мог рассказать, что Бог великий. Друзья, мы будем сейчас молиться. Мы будем сейчас молиться, что мы представим перед нашим Господом. Мы будем сейчас молиться, чтобы Господь благословил нас каждого. Чтобы Господь благословил наши семьи, наших детей. И особенно, чтобы нас отцов, чтобы мы были светом, примером для наших детей. Чтобы дети видели нас, читающим слово Господне. Чтобы дети видели нас, не сидели мы на телефонах или на, за компьютером новостями. Но чтобы они видели, что папа рассуждает Слово Господне, и мы возле него сидим и порассуждаем и говорим, и скажем, папа, мам, я читал это место, я читал тут, а мне вот тут непонятно. Расскажи, может, как ты? Это важность этой нашей жизни. Придет Господь, и каким он нас найдет? Знаете, я часто бывает, это я вспоминает этот псалом, суетою заняты, а земном твои мечты. Вот что будешь делать, когда Господь придет. Такие слова есть. И вот я часто его вспоминаю, бывает одно, другое а о том. Только мне этот псалом приходит, я говорю, Господи, прости, друзья, это, это, это то, что Господь нам напоминает, это то, что хочет Господь. Ты едешь в машине, о чем ты рассуждаешь, что ты слушаешь? Едешь в машине, них с Богом, молись. И когда придешь, Господь за тобой, будешь... Ты, это. Я знаю, когда Господь машину ведет, у меня это было. Бог вел машину мою тоже. 130 майлов Бог вел машину. Я до сих пор, проезжая эти места, и мне просто слезы льются. Я говорю, Господи, я благодарю, что Ты сохранил меня. 70 майлов в час. 130 майлов. Я проехал, я даже не знаю как. Это Бог. Бог вел машину, друзья. И Господь ведет нас. И Господь приводит нас сюда для того, чтобы мы слушали, вели Словом Господним, чтобы помогали друг другу войти в вечность. Чтобы мы могли войти туда, в город, воротами. И нас встречает Иисус. Представьте себе, друзья, как блаженно там. Там так все бело, так все светло, там приятно дышать. Оттуда не хочется уходить, там хорошо. И пусть Бог вам поможет оставаться верным и идти за нашим Господом вслед вслед, и чтобы из чрева потекли реки воды живой. Аминь.